Вот бывает такое чувство, проснешься и понимаешь, что хочешь в Италию. Хочешь ощутить дух Рима, но, к сожалению, нет ни времени, ни денег, ни возможности. В такой ситуации я советую посетить итальянский дворик и прикоснуться на мгновение к Риму. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поехали. Наш дворик находится на итальянской 29. Добираться мы будем от станции метро ⁇ Гостиный двор ⁇ What they talk about in books. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И на вопрос, где можно отдохнуть, я отвечу в итальянском дворике. С вами был Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ. Пока-пока.